Изучающий английский приветствует тебя! Меня зовут Наиль, и это мое первое видео по грамматике английского языка. В этом ролике я расскажу о порядке слов, артиклях, конверсии и фразовых глаголах. Приятного просмотра! Для того, чтобы лучше понять данное видео, вспомните, что такое существительное, глагол, подлежащее и сказуемое. Если вы недавно закончили школу и забыли эти термины, восстановите свои знания по примерам. Существительное – Максим, Птица, Новгород. Глаголы читать, увидеть, казаться. Подлежащее в данных предложениях мальчик, машина, я. Сказуемое умен, едет, студент. Заметьте, что не всякое существительное подлежащее и не всякий глагол сказуемое. И наоборот. Итак, чтобы понять логику английского языка, окунемся в историю математики. В Древней Руси была непозиционная система счисления. Числа писались буквами кириллицы, и чтобы отличать их от слов, над ними ставили специальный знак – титла. На изображении слева показаны символы разрядов единиц, десятков и сотен. Существовал стандартный порядок записи. Старший разряд писали слева и далее по убыванию. Однако запиши древнерусский математик разряда числа в другом порядке, как это показано на изображении справа, его бы поняли, хотя и отругали. Ведь каждый разряд обозначал собственный символ. Сейчас мы используем позиционную систему счисления. У нас всего 10 цифр, но они могут быть в любом из разрядов. И если мы изменим их порядок, изменится само число. Так, число 123 не равно 231. 0, казалось бы, обозначает пустоту, но мы не можем убрать его из числа, ведь это опять же изменит значение. И, к примеру, вместо 101 мы получим 11. Однако в некоторых случаях мы можем дописать 0, и число останется прежним. Запись числа, как в третьем случае, вы можете встретить, например, в таблицах Excel. Русский язык похож на непозиционную систему счисления. В большинстве случаев мы можем практически без изменения смысла менять порядок слов. Точно так же, как несмотря на гнев древнерусских математиков, могли бы поменять порядок знаков при записи числа кириллицей. Английский язык похож на позиционную систему счисления. Если мы изменим порядок слов, у нас может измениться подлежащее «You read books». Ты читаешь книги. Books read you. Книги читают тебя. Или поменяется тип предложения. Например, she isn't beautiful. Она некрасива. Isn't she beautiful? Разве она некрасива? Другие вопросительные предложения, кстати, тоже будут образовываться переносом вспомогательного или модального глагола. Подробнее об этом я расскажу в следующих видео. Также изменение порядка слов может привести к смене сказуемого. You dress like a cook. Ты одеваешься как повар. You cook like a dress – ты готовишь, как платье. Глагол «есть», который мы обычно опускаем в русском языке, в английском играет важную роль. Без него смысл предложения также меняется. They're scared – они напуганы. They scared – они напугали. Впрочем, в некоторых случаях порядок слов может варьироваться. В примере ниже вы видите, что смысл предложения при перестановке слов остается прежним. Yesterday I worked – вчера я работал. I worked yesterday – я работал вчера. В русском языке мы можем понять, какие слова являются грамматической основой по окончаниям. В предложениях Дочь подарила матери кофе. Дочери подарила мать кофе. Мать подарила дочери кофе. Матери подарила дочь кофе. На подлежащий указывает не порядок слов, а окончание. Вместе с тем в русском языке есть случаи, когда мы можем опираться только на порядок слов. В примере Дочь любит мать. Мать любит дочь. В обоих существительных нулевое окончание. Однако мы можем догадаться, что в первом случае действие выполняет дочь, а во втором – мать. Подобное также случается, когда в предложении использованы неизменяемые существительные. Конференсье подарил месье кофе. Месье подарил конференсье кофе. Фиксированный порядок в английском позволил избавиться от большей части изменений в словах. Посмотрите, с сколькими способами можно перевести на русские формы table tables went, go when-go-goes-will-go, а также слово red. Из-за того, что слова в английском практически не меняются, очень распространена конверсия. Конверсия – это когда слово получает функцию новой части речи, либо когда новая часть речи появляется при изменении окончания. Достаточно просто понять этот термин можно на примерах. Моя подруга любит мороженое. Мороженое в этом предложении существительное. Моя подруга любит мороженое мясо. Мороженое – прилагательное, поскольку оно является признаком слова «мясо». Ходит вокруг до да около. Здесь около – это наречие. Ходит около магазина. Около – предлог. Ходи быстрее. Окончание «и» показывает, что перед нами глагол. Это был поспешный ход. Здесь нулевое окончание. В данном примере слово «ход» – это существительное. В английском языке более распространена конверсия в паре «существительное» глагол. Причем зачастую слова могут писаться совершенно одинаково. Как аналогию в русском можно привести формы: «печь-печь» или «знать-знать». Маме понравилась по-новому «печь». «Печь» – по глагол. Маме понравилась новая «печь». «Печь» – существительная. Екатерина II хотела все знать. В данном предложении «знать» – глагол. Екатерина II хотела всю знать. Здесь «знать» – это существительное. То есть Екатерина была не любознательной, а любвеобильной. Обратите внимание, что в обоих случаях предыдущее слово позволяет нам понять, к какой части речи относится форма. Далее вы увидите, что в английском подобную роль будут играть артикли и частицы to. А сейчас посмотрим на примеры конверсии в английском. This winter is really cold. Эта зима действительно холодная. Winter – существительная. We will winter in our old house. Мы перезимуем в нашем старом доме. Winter – глагол. The theater begins a winter season. Театр начинает зимний сезон. Winter – прилагательное. Подобных примеров огромное количество, и некоторые из них вы можете видеть справа. Понять взаимосвязь слов в предложении нам помогают не только их порядок, но и артикли. Смысл артиклей похож на смысл слов «один и тот» в русском языке. Представим, что вы общаетесь с другом, и он говорит, что скоро будет перепись населения. Вы спрашиваете, откуда информация, но что он отвечает «одна бабка сказала». Здесь «одна» означает не «количество», а «качество», «какая-то». Вы продолжаете выяснять, какая бабка сказала, и он уточняет, та бабка сказала, имея в виду уже конкретную старую женщину, которая известна вам обоим. Слова с похожими значениями н произошли от слова «один». Артикль «the» — это родственник слова «that». Артикль помогает нам понять, не только известен ли нам предмет, но и то, что определяемое им слово вероятнее всего существительное. I have a dream. У меня есть мечта. I have to dream. Я должен мечтать. She likes the cook. Ей нравится тот повар. She likes to cook. Ей нравится готовить. Артикли показывают, что перед нами существительное, а частица to, что в предложении использован глагол. Ранее в видео было показано, что глаголы практически не изменяются. Вместо большого количества окончаний, как в русском языке, в английском распространены сложные формы глагола, то есть состоящие более чем из одного слова. В русском, к примеру, желание почитать сказку можно выразить как «я почитаю сказку» и «я буду читать сказку». На английский это предложение переводится со сложной формой слова «I will read a fairy tale». Рассмотрим еще несколько примеров, когда простая форма глагола в русском переводится через сложную форму в английском. I'm working now. Я работаю сейчас. I have just worked there. Я только что работал там. I have been working there for two years. Я проработал там два года. Еще одна особенность, связанная с английскими глаголами, это обилие фразовых глаголов. Фразовый глагол – это комбинация глагола и послелога, в которой меняется основной смысл корня. После-лог, исходя из названия, это предлог, который стоит после главного слова. В русском языке послелоги не распространены, но найти аналогию все же можно. Не ради корысти, а для удовольствия. Не корысти ради, а удовольствия для. Проснусь к трем часам. Проснусь часам к трем. В обоих случаях послелоги мы ставим после существительных, при этом образуя нормальные с точки зрения языка фразы. В английском послелог относится скорее к глаголу, чем к существительному. Наиболее близкий аналог – фраза. Он идет на, раз голосует за. Здесь глаголы и предлоги образуют новый смысл. Он не добьется чего-то, раз поддерживает кого-то. Теперь обратимся к примерам комбинации глагол после лог в английском. Look at me. Посмотри на меня. Смотреть – это наиболее распространенный перевод глагола to look. She will look after my dog. Она позаботится о моей собаке. My friend looked in last week. Мой друг навестил меня на прошлой неделе. Let's look it up. In a dictionary. Давай поищем это в словаре. I was looking for her in a crowd. Я искал ее в толпе. Возникает вопрос: а что выполняет роль после логов в русском? Как мы можем добавить какой-либо смысл к основному значению корня? Ответ прост: Похожую роль в русском языке играют приставки. Сравните: Look смотреть, выглядеть. Look after заботиться, то есть присматривать. Look in навестить, то есть заглянуть. Look up. Искать, например, в словаре, то есть посмотреть. Look for – искать, например, в толпе, то есть высматривать. Такая система удобна тем, что обычно мы уже знаем отдельный перевод глаголов и послелогов. То есть нам не нужно учить новые слова, а достаточно знать комбинацию уже известных. Минимум окончаний, конверсия, знание фразовых глаголов позволяют нам значительно упростить изучение языка. Но, к сожалению, есть и ложка дегтя в этой бочке меда. И это правила чтения. В английском 26 букв, и их различные сочетания позволяют получить 44 звука. По этим сочетаниям существует более 90 правил чтения и очень много исключений. Например, в книге Леонида Хеменкера «Английский язык. Уроки репетитора» правилам чтения посвящены 85 страниц. На сайте speakasup.com информация подана более сжата, но здесь правила чтения занимают целых 12 страниц. Вот несколько примеров того, как одно и то же сочетание букв образуют разные звуки. Например, OUGH – по-разному звучит в словах. Enough – достаточно, Though – хотя, Thought – думал. А вот звуки, которые можно получить с двойной o: Door – дверь, Blood – кровь, Book – книга. К счастью, во многих словарях и переводчиках можно найти транскрипцию слов. В следующем видео я расскажу о преимуществах транскрипции в сравнении с изучением правил чтения подробнее. А сейчас подведем итог. В английском языке фиксированный порядок слов. Переставляя слова, мы можем изменить смысл предложения. В полном предложении почти всегда есть подлежащее и всегда глагольное сказуемое. Обычно они стоят в начале предложения. Артикли позволяют определять и выделять существительное. Смысл слова может меняться из-за стоящих рядом слов. Это происходит, к примеру, при конверсии или с фразовыми глаголами. У глаголов всего три окончания, но зато используются сложные формы глагола. Правила чтения сложны, но есть транскрипция. Это было первое обзорное видео из курса грамматики, который я записываю, и темы в нем раскрыты неполно. Если вы только начинаете изучать английский, рекомендую посмотреть видео с канала Encycloped «Английский язык сейчас объясню». Если вас заинтересовала история английского и причины, почему образовались те или иные правила и исключения, плейлист «History of English» и книга Владимира Аракина «История английского» для вас. Оставшиеся ссылки по темам грамматики, которые упоминаются в данном видео. Надеюсь, вам была интересна та информация, которую я дал, и вы чуть-чуть эволюционировали. Если же нет, настоятельно рекомендую посетить лекцию Александра Маркова, которая состоится в Ижевске 25 января в 14.00. Более подробная информация будет по ссылке в описании. Ищите и находите логику в английском и буду благодарен за подписку на мой канал. До встречи в следующем видео.